в предыдущем видео мы уже показывали, как отрицательные пластины свинцового кислотного аккумулятора можно превращать в положительный. Но в этом видео мы поговорим а, непосредственно о технологии сборки полноценного 12 вольтового аккумулятора. Для сборки данного аккумулятора нам понадобятся в первую очередь вот такие полотенца из полимер-волокна. Они обладают хорошей впитываемостью, то есть хорошо абсорбируют электролит в себе и не взаимодействуют с кислотой, как другие органические ткани. Обычный электролит для аккумуляторов кислотных, ну и пара совсем умерших кислотных аккумуляторов. Но хочу сразу сказать, не торопитесь выкидывать свой старый аккумулятор по следующим причинам. Ну примерно схематически пластина нашего аккумулятора прищелочитая свинцовая пластина, которая у нас содержится паста в виде диоксида свинца. Первое, что может произойти, это возможно, что ваш аккумулятор просто-напросто подсох. То есть из абсорбирующего вещества в заводском варианте это стекловолокно, которое является одновременно и сепаратором, и абсорбентом. Ну в данном случае нашего аккумулятора мы не используем стекловолокно. Ну поскольку намного проще использовать, пример волокно, которое продается буквально в каждом магазине. Это намного проще. Вот если аккумулятор перестал заряжаться, то возможно он просто подсох и необходимо вскрыть клапанные крышки нашего аккумулятора. И добавить буквально миллиграмм 15 дистилированной воды. Если после этого аккумулятор по-прежнему не заряжается, то добавляем еще 15 миллиграмм электролита. Поскольку бывает и такое, что вся кислота у нас превратилась в соль. Примем мы 4 и уже не растворяется в И возможно, что ваш аккумулятор еще проработает такой же ресурс, которого он проработал до этого. Это называется, так сказать, восстановление аккумулятора. Вот, рассмотрим еще пару случаев, в результате которых наступает постепенная смерть аккумулятора. Это потеря связи активной массы с решеткой. То есть постепенно активная масса начинает разрушаться и в этом месте начинает теряться связь с активной массой. То есть она вымывается все больше, просто-напросто пропадает постепенно емкость, так как ухудшается только отдача активной массы к решетке. В данном случае. Если аккумулятор перестал работать именно по этой причине, он прекрасно идеально подходит для создания нового аккумулятора из отрицательных пластин. Существует еще, так скажем, плохая смерть аккумулятора в результате глубокой сульфатации пластин. Такое происходит обычно при коротких замыканиях, либо при очень сильной нагрузке на аккумулятор. В любом аккумуляторе происходит постепенная сульфатация, но в незначительной степени. Из-за этого тоже ухудшается только Но когда наступает глубокая сульфатация, когда в прошлом видео мы зачищали пластину, мы снимали только поверхностную сульфатацию. Но если она глубокая, что крайне редко случается, то обычная зачистка уже не помогает. То есть те уже отрицательные пластины просто непригодны. такое случается иногда поэтому если мы взяли из наших разобратых аккумуляторов пластины и они абсолютно у нас не хотят превращаться в положительные это следствие вот именно такой глубокой сульфатации когда уже активная масса полностью закоксована и поверхностная зачистка просто не помогает а теперь давайте перейдем непосредственно сборки нашего аккумулятора Итак, для этого нам понадобится два старых аккумулятора один желательно абсолютно в целом корпусе и второй в качестве донора отрицательных пластин Итак, так спиливаем аккуратно верхние крышки обоих аккумуляторов После того, как мы отпилили крышки, приступаем к извлечению пластин. Вот, как видим, отрицательные пластины у нас целенькие. А активная масса положительных полностью превратилась в труху. Для начала вытаскиваем все пластины. Итак, мы наблюдаем отрицательные пластины вот с таким серым налетом сульфата свинца, который нам необходимо будет очистить. Итак, вот что мы получили в конечном итоге. Промываем пластины проточной водой, чтобы вымыть остатки солей. Теперь давайте зачистим все наши пластины. Давайте пробуем, возьмем три наши зачищенные пластины и испытаем их на нашем электронизере, чтобы убедиться, что они пригодны, чтобы убедиться, что они пригодны для создания аккумуляторов и не находятся в стадии глубокой сульфатации. Пластины желательно формовать отдельно в электролизере, а не после того, как мы соберем аккумулятор. По той причине, что при формовке пластин у нас портится электролит. И аккумулятор будет работать некачественно. Но я этого делать не буду, поскольку у меня на это нет времени. Можно формовать ее уже в готовом аккумуляторе, ну конечно, желательно в отдельном электролизере. так посмотрим работоспособность наших пластин. Не подвержены ли они у нас глубокой сульфатации, что... Очень редко оно случается. Ну, как видим, лампочка горит, значит, пластины у нас пригодны. Теперь можем приступать к чистке остальных пластин и сборке аккумулятора. Итак, на каждую банку аккумулятора мы будем использовать 4 пластины от нашего донора в качестве отрицательных. И в качестве положительных по 3 пластины от другого аккумулятора. Не советую увлекаться с количеством пластин, так как емкость еще и зависит от количества электролита, находящегося в ячейке. Итак, мы приготовили наши пластины. Получается по 7 пластин на каждую ячейку. И начинаем укладывать пластины. Берем нашу салфетку из волокна, складываем ее таким образом. Вот это более толстая пластина от одного аккумулятора, которую мы будем превращать в положительную. И обматываем ее салфеткой. То же самое проделываем с каждой пластиной. Чтобы они у нас плотно входили в наши банки. Между каждой положительной пластины мы прикладываем отрицательную. Таким образом, чтобы контакты положительные были с одной стороны, а отрицательных пластин с другой стороны. Вот таким вот образом. И вставляем это в ячейку. Вот таким образом у нас положились пластины. То же самое делаем с остальными. Но с учетом того, чтобы полярности располагались таким образом, чтобы у нас батарея была вся соединена последовательно. Так, показываю еще раз, делаем следующую банку. Заворачиваем будущую положительную пластину, пока ее откладываем. Как раз у нас на одну пластину тратится одна салфетка. Итак, смотали еще три положительных и начинаем прикладывать отрицательные. Берем положительную. Итак, мы уложили наши пластины вот таким вот образом. То есть, прессовая крема и наносовая соответствует расположению наших пластин. Здесь у нас заранее сделаны вот такие пропилы для перемычек, которые мы будем последовательно соединять наши банки. Но ну, если вам нужен максимальный ток с этого аккумулятора, то толщину перемычек необходимо делать примерно такой же толщиной, как заводские. Но мне такой сильный ток не нужен, поэтому мне достаточно будет жил от поврежденных решетчатых пластин. Итак, соединяем пластины нашего аккумулятора. Итак, мы соединили продольные и поперечные перемычки. Клеммы аккумулятора подключили через провода, поскольку так вот удобнее, они гибкие. И перемычки у нас, видно, соединены все положительные пластины в параллели, отрицательные в параллели, и все батареи последовательно. Вот, собственно, что у нас получилось. Крышку мы сейчас намазали спецклеем марки 88НТ. Ну и при помощи полимерклея клея сейчас промажем места соединения проводов с клеммами. И закрываем крышку. Так приступаем к заправке электролита. Итак, наш аккумулятор готов к формованию пластин. Поставим на зарядку наш аккумулятор. пошла у нас формовка ну опять же первый цикл сделаем небольшим в течение 15 примерно минут ну пока заряжается наш аккумулятор я отвечу на вопрос нашего подписчика по поводу хранения пластин в сухом виде да действительно это так Пластину можно очень длительное время хранить в сухом виде но для начала желательно промыть водой чтобы максимально избавиться от электролита дабы у нас не образовывались соли то есть сульфат свинца и не наступила сульфатация пластин вот у нас готовые отформованные Положительные пластины, вот у нас отрицательные. Ну и если нам нужно сделать более компактный аккумулятор мобильный, например, для фонариков, например, аккумулятор 4,5 вольта, не обслуживаемый, из уже готовых отформованных пластин. Вот у нас есть ячейка, отпиленная от корпуса старого аккумулятора, ну, вот клапанная крышка, на другого аккумулятора из мы выпилим крышку для нашего маленького 4-х вольтового аккумулятора. Итак, если нам необходимо сделать более компактный аккумулятор необслуживаемый, мы его выполняем в виде брикета. То есть, у нас есть один корпус, и мы помещаем, ну, например, два брикета в один корпус. Также соединяем последовательно, сверху заплавляем крышку клей пистолетом, делаем отверстие под провода. Но ну, перед тем как закрывать крышку, каждый из брикетов мы смачиваем электролитом. Ну, пока наш абсорбент, полимер волокно, не уберет в себя максимальное количество электролита. То есть сначала делаются брикеты, укладываются в корпус. Делаются перемычки, ну, соединяются брикеты последовательно. Делается отверстие верхней крышке у нас под провода. И уже в последнюю очередь, перед тем, как закрывать крышку, заливается электролит. Как делаются брикеты? Ну, так же, примерно, как мы собирали. 12-вольтовый аккумулятор. Берется сепаратор, примерно на величину, примерно на ширину нашей пластины. Складывается салфетка у нас в несколько слоев. Берется пластина, таким же образом обворачивается, Прижимается с боков двумя отрицательными таким вот образом. Ну, желательно тонким слоем обмотать еще и отрицательные пластины, чтобы у нас свободно проходил электролит, и пластины смачивались. Если нам необходимо из двух положительных пластин, чтобы увеличить емкость, примерно это 2 часа, чтобы сделать 4, мы опять же обворачиваем сепаратор в положительную пластину и прикладываем к нашей отрицательной, таким вот образом. И опять отрицательную. То есть отрицательный пластин всегда на одну больше. Ну, представим, что вот у нас готов наш брикетик. Берем обычный полиэтиленовый пакет. Помещаем его в этот пакет таким вот образом и сматываем. Затем все лишнее мы обрезаем. Вот такой брикет у нас получился. И укладываем его в корпус нашего аккумулятора. Чтобы было удобнее соединять последовательно, Второй такой же брикет мы укладываем наоборот. И нашу положительную пластину соединяем перемычкой с теми двумя отрицательными. И от этих двух минусов, и от этого плюса выводим провода. Ну, затем, в отдельности брикет мы заливаем электролитом. И закрываем крышкой, как я уже об этом говорил ранее. Таким образом, мы получаем с половиной вольтовый аккумулятор. Если сделать, естественно, таких отдельно 3, и соедините их опять последовательно, мы получим такую компактную версию 12-вольтового аккумулятора. То есть он у нас будет в два раза меньше вот такого стандартного. Ну, естественно, будет обладать и гораздо меньшей емкостью. Тоже в два раза меньше. Ну, для примера, китайские фонарики, их оптика диодная, рассчитана на 4,5 вольта. И можно успешно из двух брикетов такой аккумулятор применять как замену кассеты с батарейками для фонарика. То есть использовать отдельную оптику и аккумулятор. И такой аккумулятор можно сделать, можно сделать штекер для USB порта. И такой аккумулятор успешно заряжается от 5 заряд. И такой аккумулятор в итоге можно успешно заряжать от любой 5-вольтовой зарядки. И такой аккумулятор можно успешно заряжать от любого 5-вольтового зарядного устройства или от порта USB. Можно использовать более больший корпус и паковать брикеты уже по вашему желанию, в зависимости от в зависимости от какой тока, какая емкость вам необходима. Более маленькие брикеты, более меньшая емкость. Теперь давайте посмотрим, как прошел первый цикл заряда нашего аккумулятора. Замерим напряжение. 9,8 Вольт. Ну, уже неплохо. Давайте подключим нашу 100 галогенку галагенку. И посмотрим, как будет гореть лампа. Неплохо горит для первого цикла заряда. Ну что ж, оставим еще на 20 минут формоваться наш аккумулятор. И затем закроем клапанные крышки. Так, мы провели второй цикл заряда. Давайте посмотрим результаты. Замерим напряжение. Ну, почти 13 Вольт. То есть, это уже... Результат. Проверим нашей лампочкой. Вот. Прекрасно светит. Теперь можно поставить клапанные крышки на место и продолжать формовать пластины. Так как у нас уже газовое деление уже не сильно после второго цикла заряда. Вставляем клапаны. И теперь приклеиваем сами крышки вот таким вот образом. Для тех, кто не знает, клапаны работают следующим образом. При накоплении газов... Вот этот клапан у нас начинает подниматься и начинает давить на пластик верхней крышки. Но так как он у нас эвастичный, он выгибается и излишки газов уходит. И затем он закрывается под воздействием той же самой крышки. Теперь создан нами новый аккумулятор из двух неработающих старых. Прослужит нам еще такое же долгое время, как новый заводской. Можно заряжать и пользоваться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!